Хочешь быть игроком, которому удается участвовать во всех ивентах, теперь, когда соло кэшкап вернули? Умение хорошо пушить и драться решает в турнирах Фортнайта. кого fortnite Фортнайт Туса, я Коди. И сегодня мы покажем вам, как оторваться с лучшими советами и фишками, чтобы ты научился пушить как про. Многие игроки думают, что по какой-то причине они могут просто ворваться в турик и пройдут без какой-либо практики. Они думают, что каким-то образом просто заработают денег, как лучшие про на планете. Ну, мир Фортнайта работает не совсем так. Потому что, чтобы преуспеть на Fortnite сцене, ты должен тренироваться каждый чертов день. Твои механики, твой АИМ, твое понимание игры. Всему нужно уделять время, чтобы раскрыть весь свой потенциал на туриках типа FMCS и кэш-капах. Два важнейших навыка, которыми должен владеть пушер, это точнейший аим и невероятные механики строительства. Другими словами, ты должен играть очень быстро и уметь менять стиль игры, отталкиваясь от игровой ситуации, в которую попадаешь. И все это, пока думаешь, как перестрелять оппонента так, чтобы не получить от него урон. В течение прошедшего сезона, все мы поняли, что писк контроль невероятно важен, если тебе нужно разбирать врагов быстро, чтобы быть уверенным, что ты готов к вмешательству третьих лиц, которые могут очень внезапно появиться, например, телепортировавшись с помощью кристаллов эпицентра. Отличный способ научиться, это играть внутриигровые карты, которые были созданы специально для тренировок. Карта райдера 4.6. 4 для пиз-контроля и карта Скавака для тренировки АИМА это два отличных примера. Это одни из самых продвинутых и удобных карт, которые позволяют тренироваться максимально эффективно. Бегать на них минимум час каждый день прежде чем идти играть. Это отличный способ для разминки. И это что-то, что делает каждый про прежде чем идти в арену. Кстати, об арене. Играя в этом режиме – это определенный лучший способ развивать чувство игры и умение драться в самой игре. Играя в арене, ты должен всегда стараться драться, если хочешь научиться отлично пушить. Чем больше ты играешь, тем больше ты учишься, и чем больше ты дерешься, тем лучше ты становишься в драках. Старайся брать движения, выученные в творческом режиме, и применять их во время игры в арене. И в итоге ты почувствуешь, что стал играть лучше. Есть штука, которую многие игроки не хотят принимать. Это осознание того, что они допускают ошибки просто постоянно. Это проблема, с которой сталкиваются все. Пока ты не побеждаешь все турики, которые играешь, ты не станешь лучшим игроком мира и однозначно допускаешь ошибки каждый раз, когда играешь в игру. Я понимаю, тяжело признать, что делаешь что-то не так. Но если ты хочешь развиваться, это именно то, что придется сделать. Отличный способ выяснить, в чем именно ты ошибаешься – это сравнивать свою игру с игрой профессионала, у которого такой же стиль игры. Просмотр повторов – это крутейший инструмент, доступный всем, кто играет в Fortnite. Все, что нужно сделать, это загрузить повтор, сесть с блокнотом и чипсами и смотреть на то, как ты играл. Не забывай записывать все, что кажется тебе неправильным в твоих поступках, а затем иди и смотри, что бы сделал про. Многие Pro играющие агрессивно. Например, водил. Побеждают, оказывая сильное давление, принимая неожиданные решения и оставаясь на шаг впереди своего врага, по сути, пробираясь в голову оппонента, даже не разговаривая с ним. Записав основные элементы твоего геймплея и определив, как кто-то типа водил сделал бы это лучше, ты сможешь взять эти агрессивные моменты и применить их к своему стилю игры. Очень важно отметить, что просмотр повторов не только про определение своих ошибок, После которых становится грустно от мысли, что ты играешь плохо. Не менее важно уделять внимание всем тем вещам, которые ты делаешь правильно. Так же важно, как и вещам, которые ты делаешь плохо. Таким образом, у тебя будет полное представление о своих возможностях и о том, чему нужно уделить внимание. Окей, супер быстро, Fortnite кореш. У меня есть для тебя вопрос: кто, по твоему мнению, лучший пушер в Фортнайте? Дай нам знать в комментариях ниже. Найти спот, который тебе нравится, и использовать его по максимуму, это очень важно, если ты хочешь стать хорошим пушером, а также, если ты хочешь нарядиться самым лучшим возможным лутом. Карта пятого сезона просто завалена новыми способами получать очень мощный лут. Например, почему бы не упасть вместо типа рыдающей рощи, набрать кучу золотых слитков, а затем приобрести себе синоптика в Охотничьей обители. Даже если ты не хочешь покупать какое-то из этих оружие, на карте есть куча NPC, которые предлагают улучшение оружия. Знание, где эти NPC могут появиться, сильно поможет в турнирах с получением более качественного оружия. И неважно, какое редкости оружия у тебя на руках. Конечно, изучение использования дроп дропспота, не только про использование NPC. В первую очередь, тебе нужно выбрать твой дропспот, если у тебя с этим проблемы, можешь посмотреть наше видео про дропспоты, которые мы недавно запостили. Как только ты выбрал дропспот, тебе нужно аккуратно прошерстить каждый сантиметр локации, чтобы быть уверенным, что ты знаешь все спауны сундуков и места, где можно фармить материалы. Затем, определи лучшие возможные ротации. Без всей этой информации ты никогда не поймешь, как использовать свой дропспот правильно. Место, которое ты выбрал, должно быть твоей территорией, когда дело дойдет до турнира. Ты должен падать туда. Каждую игру, которую играешь, если кто-то заходит на твою территорию в начале игры, ты точно знаешь, что и где находится, и знаешь лучший способ, чтобы выбить оппонента. Я знаю, о чем ты думаешь. Если хочешь быть пушером, игроком, который известен тем, что дерется каждый раз, когда представляется возможность, то тут на сцену выходит терпение. Что ж, играть как агрессивный пушер не значит, что ты должен играть абсолютно бездумно. Чтобы быть эффективным пушером, нужно понимать все, что происходит вокруг чтобы оборачивать ситуацию в свою пользу с каждым игроком, которому переходишь дорогу. Бездорно врываться в каждый файт – это легко, но это сильно понижает твои шансы на победу. Вот ключевые вещи, о которых стоит задумываться в первую очередь. Ты в месте, где могут появиться третьи лица, игрок, на которого ты положил глаз, оглядывается или лутается и фармит. Можно многому научиться. Если сначала понаблюдать за своим оппонентом, а потом уже открывать огонь. Ты должен быть терпелив не только, когда ты играешь в игру. Также ты должен быть терпелив после того, как, допустим, проиграл. Нельзя позволить этим 10 секундам испортить весь твой турнир. Так что оставайся спокоен, регай следующую игру и не дай плохим мыслям взять над тобой верх. Достаточно одного серьезного момента, чтобы полностью переломить ход турнира. В кэшкапах и FNCS победить хотят все. И это значит, что они будут делать вещи, которые будут тебя бесить. Кто-то будет кемпить в пуре, другие будут сразу же смываться, играя на плейсмент. Будучи пушером, нужно оставаться настроенным. Будь терпелив, жди, пока враг ошибется, и забирай преимущество для победы. Окей, дружище, давай все повторим. Чтобы научиться пушить, нужно практиковаться. И нужно ждать, что зайдешь в турнир или арену и будешь лучшим в лобби. Fortnite, как и любая другая соревновательная игра, работает иначе. Также нужно смотреть свои повторы, чтобы учиться на своих ошибках, сравнивая свою игру с игрой других пушеров, чтобы знать, что конкретно ты делаешь не так и как это исправить. Ты должен выбрать себе дроп-спот и изучить его вдоль и поперек, чтобы знать все входы и выходы, когда придет время выступать на турнире. Это даст тебе настоящее конкурентное преимущество. Последнее, но не по важности, нужно найти баланс между агрессией и терпением. Кто угодно может бездумно врываться в файты, но с победой уйдут только те, кто правильно оценивает обстановку и читает врага. Теперь, когда ты послушал все эти советы, обязательно иди и поработай над своей игрой. До скорого, удачи в катках и увидимся в следующем видео.